Есть, кто живой? Идешь? А стоит ли? Оно того стоит? А о последствиях задумывался? Может вернуться, пока не поздно?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 Хакеры в черных шляпах используют свои навыки и знания для получения прибыли. А веришь ли ты в теорию заговора так, как видят в нее твои слепые соплеменники? Mm -hmm. Когда дело доходит до зарабатывания денег, у черных шляп есть много вариантов. Все они незаконны и безнравственны. Мы повсюду растали легионы пастухов, конспирологи, эзотерики,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 И там не так красиво, там по делу, коды, управления, Но там суть. Хакеры в белых шляпах – это этические хакеры. Они всегда идут на большие усилия, чтобы гарантировать, что все, что они делают, происходит с всех участников. Одна из наиболее ценных услуг, предоставляемая белыми шляпами, известна как тест на проникновение. Так или так? Не помню. На словах просили передать. Хакер в белой шляпе, обнаруживший уязвимость в системе безопасности, сообщит об этом разработчику, что позволит ему исправлять свой продукт и повышать его безопасность до того, как он будет скомпрометирован. Белые шляпы часто работают консультантами по вопросам безопасности системы. В верхней планке больше нет противостояния. Голубой и красный объединятся. В нижней желтый и синий притворятся врагами, но тоже пойдут вместе. В средней фиолетового ждет гибели за зеленого. Этические хакеры никогда не наносят умышленного ущерба данным, системам и людям. Земли полно, воздух почти весь у вас. Огонь сами тушите. Еще и воду не отнимать. Резить не вздумал.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 По другую сторону экрана интерфейс разработчика. Нет действительности. Там так, как на самом деле. Я много раз объяснял. Все устроено абсолютно правильно. Все работает на исполнение замысла. Ты не сможешь ничего подкрутить. Я не смогу сидеть сложа руки. И молча наблюдать, как они мучаются. Нужно хотя бы попытаться. Хотя бы попытаться? Пусть там внизу хотя бы попытаются, все нити оттуда. Пусть они хотя бы вот настолько попытаются и поймут ради чего все это. Тогда все в один миг преобразится, а тут ничего подкрутить не получится. Я должен сделать, что должен. До этого момента в фильме свой был без головного убора. А теперь он надел свою серую шляпу. Ну... Свободу выбора пока не отменили, делай, что хочешь. Хакеры в серых шляпах не станут вредить просто так, ну и не следуют строгому этическому кодексу. Да какого тебе от меня нужно? Код доступа. Дуралей, ты ж ничего не понимаешь, нечего тебе там делать. Суете свои носы куда не надо, а потом ноете Хребет вырву Все, все. Серые шляпы изучают и копают в тех местах, где у них нет полномочий находиться Нет, ты не понял Да понял я, понял Отдышаться дай, беспредельщик Потом не говори, что я не предупреждал Что это? Это то что ты добыл несправедливо. Не тебе, справедливость справедливости вякать. Надеюсь, здесь что нужно, и мне не придется тебя снова искать. В следующий раз могу повредить окончательно. Что не родилось, то и не умирает. Ну рассказывай, ладно ли замарим или худо? И какое в свете чудо? Одни сплошные чудеса. Нас с мелким розыском объявили. Вроде как за поимку серьезно взялись. Серые шляпы не крадут информацию, не наносят вред чему-либо умышленно, но также и не спрашивают ни у кого разрешения, если проникают в чужое пространство. Добыл, да что хотел. Добыл. Да Может, все же откажешься? Я доберусь и подкручу. Они все поймут и начнут жить достойно. Все вокруг расцветет. Представь, все заботятся, берегут друг друга. Миллиарды творческих людей, никто никому не завидует, никто никого не проклинает, только творчество и созидание.